Обращаюсь к белорусам, украинцам, тем, кто так стремится в Евросоюз. Да, там, наверное, хорошо и замечательно, но что касаемо жителей, особенно западных областей Беларуси и Украины, в Польше в данный момент есть десятки тысяч семей, которые имеют документы на землю, Имущества дома, которые находятся на территории Беларуси и Украины. В случае вступления в Евросоюз вступает закон реституции. Что это значит? Это значит, что прежним хозяевам, независимо, что они в свое время получили все это имущество, отобрав его. У прежних владельцев, тех же белорусов и украинцев Так вот, этим хозяевам Возвращается их имущество То, что принадлежало им на момент, скажем так 1939 -го года Так что любителям поскакать, покричать Попроситься в Европу Я рекомендую подумать головой немножко. Ваша девятиэтажка, 15-16 может стоять на земле какого-нибудь помещика или хуторянина. Дом старый, в котором вы живете, считаете своим, который вы купили или получили от государства, наверняка найдет своего хозяина. Ваша деревня внезапно может оказаться окруженной помещичьей землей. И вы удивитесь, но у вас не окажется вашего имущества. Дом, в котором вы живете, вы будете оплачивать по той цене, какую вам выставят. И вы будете еще рады, если вас из него не выгонят. Подумайте об этом, любители Европы, сладких плюшек и сладких голосов.